Доброго дня и хорошего настроения! Если к вам попало мое видео, значит вы любите продукцию компании Faberlic или решили попробовать и очень любите подарки. Эта информация для всех, кто планирует зарегистрироваться и получать дисконт от компании на всю продукцию и также множество подарков. Кто уже зарегистрирован к нам в прошлых каталогах, но так и не оформил ни одного заказа или оформил маленький пробный, в прошлом в седьмом каталоге сейчас есть возможность оформить полноценный заказ и пойти по стартовой программе получать подарки. И еще для тех новичков, кто вот только оформил регистрацию и ждет от наставника ценную информацию. Для вас компания приготовила три подарка декоративной косметики из серии Skinline. Наступает лето, сезон стойкого макияжа, который не подведет и в городской зной, и в жаркий день на морском берегу. Этим летом смело пробуем новые сочные цвета, не боимся экспериментов. Набор скинлайн, стойкие тени для век и помада тушь для ресниц – в подарок за ваши заказы. Чтобы получить в подарок этот шикарный набор новинок, компания предлагает вам выполнить несколько простых действий. Вы листаете каталог номер 8, рассматриваете его, изучаете, выбираете понравившиеся товары. И тут, внимание, нужны, таки, нужны определенные суммы. Для России 1199 рублей, для Украины 359 гривен, Беларусь 35 белорусских рублей, 359 лей. Для своей страны выбирайте свою сумму. И главное правило оплатить свой заказ до 4 июня. И вы получаете набор в подарок в каталоге номер 9. Свой набор из серии Skinline Skin при заказе следующего каталога и где же в личном кабинете написана эта ценная для вас информация. Смотрим, заходим в личный кабинет, это мой, проверяем флаг. Российский стоит по умолчанию, а это значит, что все каталоги будут обозначены для вас в рублях, и все новости будут для России, если поменять флаг, например, на Украину. Все каталоги будут в гривнах, и новости будут... Для украинской. Возвращаюсь я в Россию. Русский каталог. Итак, нажимаем консультантом, акции и программы. И вот тут внимательно новым консультантом. Вот, вот этот набор продукции, о котором я рассказала. Подробнее читаем, открываем и читаем. Тут важное, значит, заказ от. 1199 рублей и оплата до 4 июня важно обратите внимание сумм заказа необходимых для получения подарка не входят сервисные сборы и, достав, и за, сборы за доставку продукции то есть эта сумма по каталогу в каталожных ценах по каталогу товар нужно выбирать и первый продукт который предложен это Тушь для ресниц искусство объема. Это хит продаж. Это не просто какой-то там залежалый товар Фаберлик дарит. Всегда дарит качественные подарки, пользующиеся спросом. В этой туши новая фибровая кисть большого размера. Придает ресницам мгновенный максимальный объем. Одним движением вы прокрашите сразу все ресницы. Фибровая кисть большого размера позволяет нанести больше туши, чем обычно. Приподнимает и великолепно разделяет реснички, делая взгляд еще более выразительным и манящим. На выбор вам предложат 4, 5, было 5 вариантов, 4, смотрите, черно-коричневый оттенок есть, оттенок хаки, экстра-терный и черная, была еще синяя, почему нету, не знаю, ну выясним позже. Второй продукт это жидкие тени для век галактическое путешествие с нежной кремовой текстурой. Равномерно наносится, быстро сохнут и долго держится, не скатывается, не осыпается, сохраняет яркость и насыщенность, насыщенность в течение нескольких часов. У этих синей мягкий, комфортный аппликатор. Им просто наносить как на века тени, так с другой стороны своим плоским краем можно нанести аккуратно стрелочку под глаз и, или на глаз. И это придаст вашим глазам еще более выразительного, яркого цвета выразительного взгляда тени, нанесите тени на подвижное веко закройте глаза на несколько секунд дам немножечко при, подсохнуть теням чтобы они не смазывались и наслаждайтесь эффективным макияжем глаз палитра шикарная есть у нас смотрите несколько оттенков которые вы можете выбирать самостоятельно таинственная планета, мерцание Венеры, невесомый, звездный дождь, космический горизонт, лунная магия, солнечная пыль, полярное сияние, созвездие Ориона, рождение Нептуна, любой на выбор ваш оттенок. Третий продукт, новинка восьмого каталога, губная помада модельер цвета. Моделирует, подчеркивает форму губ, удерживает четкий ровный контур и насыщает цветом. Пластичная текстура обеспечивает идеальное покрытие, подстраиваясь под рельеф губ. Богатая палитра для любого случая настроения. Стойкость цвета за счет воска с кристаллической структурой, получаемой естественным путем. Интенсивный цвет обеспечивает специальные пигменты, входящие в состав. Увлажняющие масла дарят губам мягкость, а текстуре помады блеск и подхотистость. Много оттенков на выбор, вы уже определитесь, рассмотрите очень красивые цвета, сочные, яркие. И это еще не все подарки. Мы возвращаемся к информации для новых консультантов. По первому шагу мы разобрали. Чуть ниже опускаемся и ищем стартовую программу. Сейчас, секунду. Вот, стартовая программа для всех новых консультантов. Открываем. Стартовая программа позволяет новичкам получать подарки в следующих 9 каталогах непрерывных заказов, это примерно 6 месяцев. Вот вы представьте, полгода вы сможете получать от компании много наборов по символичным ценам, очень низким ценам, даже можно считать это подарками. В каждом следующем периоде размещайте, размещайте и оплачивайте заказы от 2499 или от 4999 рублей – Суммарно за период в ценах каталога. То есть на эти суммы будет еще скидка. И можно делать заказы не одним большим заказом, а маленькими. Они сплюсуются. И получайте наборы эксклюзивных продуктов по выгодной цене. Уже выбирать вам. Вариант первый. При заказе от 2499 рублей стоимость набора всего 299 рублей. И вариант второй. При заказе от 499 рублей... Стоимость набора всего 99 рублей. Сейчас покажу для Украины. Девочки, для Украины. Вариант первый. При заказе от 749 гривен стоимость набора 89 гривен. При заказе от 1499 гривен. Также скидки здесь 20%. И стоимость набора всего 29 гривен. Смотрим, какие же наборы. Смотрите. Шаг второй. Шампунь. Для волос серии Эксперт на выбор несколько продуктов выбирайте сами по типу волос. Кондиционер для волос также на выбор. Артиклы вот самостоятельно. Питательный крем для рук гран-при, гель для рук, химический пилинг гран-при, и скраб для рук, тонкая шлифовка. Это такой набор по уходу за руками салонной процедуры. После него ручки становятся, становятся ухоженными, мягенькими. Очень полезный, особенно вот лето, сейчас жара, кто в огороде, кто просто на солнце. А мы знаем, что счастье женщины в ее руках, и поэтому ручки должны быть ухоженными. Фаберлик вот вам даже дарит подарочки. Третий шаг. В набор входят большой кислородный кислородный пат патновыводитель Окси и универсальный стиральный порошок на выбор для цветных или для белых. Шаг четвертый. Четыре продукта из серии Айрстрим. Это косметика уходовая за кожей. И вы выбираете, будут там списочки. И из каждого списочка один продукт. Там крем дневной такой-то, ночной такой-то для глаз. Или мицеллярный лосьон. Выбирайте на свое усмотрение. Шаг пятый. Набор косметики Skinline. Сюда входит тональный крем. Помада губная. Помада 100% цвета. либо Увлажнение в цвете, оттенок на выбор, тушь объемная, тоже оттенки на выбор. И Каял, 4 продукта. И смотрите, если вам они обойдутся в 299 рублей разделить на 4, ну копейки стоит. А если за 99 рублей разделить на 4, то вообще по пол копейки. Шестой набор, это шикарный набор для дома. Средства для чистки духовок и плес, средства для чистки ванных комнат, крем для чистки металлических поверхностей, средства для мытья стекол и зеркал с антизапотевающим эффектом и средства для чистки унитазов. То есть с этой коллекцией чистота в вашем доме обеспечена. Седьмой набор. Это химический пилинг для лица с ахокислотами, и энзимный микропилинг для лица и крем для лица состерапия с восстановлением СП-8 фильтром. Это уход за кожей лица, салонная процедура, альтернатива салонной процедуре. Очень глубокая очистка, очень эффективная. Почитайте там внимательно инструкции. Ну, это хит протаж тоже у нашей. Восьмой заказ, восьмой набор. За восьмой шаг. Набор косметики секрет Стори. Туда входит губная помада сывороткой роскошной поцелуй. На выбор также оттеночки. Супер объемная тушь для ресниц. Ваш Оскар. Она супер тушь. Она и удлиняет, и придает объем, фиксирует и ухаживает. Тональный крем двойной стиль. Тут два. Значит, есть два носика таких. В одном тональный крем, а в другом средство. Основа под макияж. Лак для ногтей, тоже оттенки на выбор. И девятый шаг, это парфюмерный набор. Два, две, два парфюма, мужской и женский, и два геля для душа. Мужской и женский, также списочки на выбор. Вы выбираете свой любимый продукт. Скажите, шикарные подарки можно получить. И еще одна акция для вас. На этом подарки в нашей компании не заканчивается. Faberlic Клуб. Накопительная программа. Совершая, совершайте покупки с выгодой. Как принять участие? Да очень просто. Просто оформляйте и оплачивайте заказы каждый период. За каждую покупку на ваш электронный кошелек в личном кабинете будут начисляться бонусы по программе Faberlic Club. Один бонус, один балл. И потом вы их обмениваете, все свои накопленные бонусы, на подарки в специальном каталоге, включая новинки в следующем периоде. Бонусы живут, смотрите, баллы вот в моем кошельке. В моем кабинете сверху кошелек, кликаем на него, у меня там 751 бонус, уже можно брать-брать, на всю семью хватит подарков. И вот они, за 15 бонусов, кремчики, шампуньки, туда дальше уже, там есть и 25 бонусов, вот кремы более серьезной серии, маски, пятновыводители, средства для уборки дома начались тени, каялы, туши и прочее, прочее, прочее. Там дальше есть и парфюмы, и всего очень много можно заказать по этой, по этой бонусной программе. И еще не все. Для новичков нашей команды мы придумали новую, такую эксклюзивную акцию «Розыгрыш планшета». И вы сможете принять участие в нем, оформив и оплатив заказы на сумму. Это первые заказы. На сумму для России 1500 рублей, для Украины 500 гривен, Казахстан 7500 ТНГ. Прием заказов на розыгрыш до 1 июня. Розыгрыш, значит, состоится розыгрыш на 5 июня в прямом эфире, генератором случайных чисел. И, возможно, вам повезет выиграть планшет в подарочек и будете радовать себе еще одной новой покупочкой, еще одним новым подарочком. Напомню. Кто не зарегистрирован, регистрируемся. С 15 мая по 4 июня оформляем заказы на определенные суммы и оплачиваем до 4 июня и получаем свои подарки. А именно, можно получить в подарок помаду, тушь, тени, можно получить все подарки по стартовой программе с в дальнейших каталогах. Плюс у нас еще бонусная программа. Из электронного кошелька вы выберите на свое усмотрение подарочки. И плюс участие в розыгрыше планшета, вау, море подарков и выбирать вам, какие выгоды получать от компании в нашем каталоге. Я желаю вам отличного настроения, классных покупок, отличного шопинга. Если остаются вопросы, пожалуйста, задавайте, я на них отвечу.